Игей, пассажиры канала Немиркин. Добро пожаловать обратно в ваше любимое место для всего, что связано с психологией. Спасибо вам большое за вашу любовь и поддержку, благодаря которой мы можем провести еще одно исследование в области повседневной психологии. Так что давайте начнем. Задумывались ли вы когда-нибудь, что ваши проблемы могут быть сведены к мысли, что вы просто слишком умны для собственного блага? Даже высокий IQ имеет свой набор максимумов и минимумов. Обычно мы думаем о высокоинтеллектуальных людях, как о людях, которые обречены на успех и получают больше возможностей, чем другие. Но что, если существуют некоторые проблемы, которые могут возникнуть только потому, что вы умны? По данным психологов и обширных исследований, существуют некоторые проблемы, которые чаще всего возникают у умных людей. Прежде чем мы начнем, пожалуйста, не используйте эту статью для самодиагностики, поскольку это не шкала для оценки интеллекта. С учетом сказанного, вот шесть проблем, которые есть только у умных людей. Первое. Они часто страдают от психологических расстройств. Да, вы не ослышались. Исследования показывают, что ваш интеллект может означать повышенный риск развития у вас определенных аффективных расстройств. Психолог и исследователь Рут Карпинский провела исследование, в котором все ее участники были членами Американской МЕНСА – Общества Высокого IQ, которое требует, чтобы все его члены имели IQ в верхних 2%. Участники самостоятельно сообщали о наличии или отсутствии у них диагноза или подозрений на наличие у них целого ряда расстройств настроения и тревожных расстройств. Среди расстройств, о которых сообщалось, были синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ и психологические заболевания, включая экологическую и пищевую аллергию, астму и аутоиммунные заболевания. Согласно исследованию, это указывает на то, что высокий IQ является потенциальным фактором риска для аффективных расстройств, СДВГ и повышенной частоты заболеваний, связанных с иммунной дисрегуляцией. Второе. Они ночные совы. Часто ли вы работаете в полночь? Вы чаще бодрствуете, когда весь остальной мир спит? По мнению исследователей Ричарда Робертса и Патрика Келонина, вечерние типы чаще имеют более высокие показатели интеллекта. Хотя быть ночной совой может показаться хорошим занятием, и так оно и есть, у ночной работы есть и отрицательные стороны. Во-первых, ваш график, скорее всего, будет сбиваться. Вы работаете долгие часы в течение ночи, не уставая, но из-за этого вы не спите всю ночь, а потом вам приходится рано вставать на работу. Если вы не высыпаетесь, вы можете чувствовать себя усталым и вялым, когда вам приходится работать днем или общаться с друзьями. Если ваш график сна нарушен, вы, скорее всего, не будете чувствовать себя таким же бодрым и отдохнувшим, как ваши друзья, в 7 утра, а это значит, что утренний пикник, который вы все запланировали, возможно, придется отменить. Вы слишком устали, может быть, вместо этого стоит перенести вечер танцев? Номер три. У них высокие ожидания. В раннем детстве вас назвали умным по результатам тестов. Это повысило ожидания других людей от вас. Даже вы сами можете иметь такие завышенные ожидания ни от кого иного, как от себя. Люди ожидают от вас успеха и почти идеальных оценок по всем тестам, потому что вы проявили качества, которые считали вас умным. Поэтому оправдание этих ожиданий может лежать на ваших плечах тяжким временем. И эти ожидания, в конечном счете, могут стать причиной серьезного стресса, если вы не будете эффективно с ними справляться. Что бы вы ни делали, лучше всего делать шаг за шагом, смотреть в будущее, но не отчаиваться, если это не все, о чем вы думали. Скорее всего, через год или два вы уже не будете думать о той пятерке с минусом на экзамене по географии. Номер четыре. Они перевозбудимы и могут обладать высокой энергией. Были ли у вас когда-нибудь умные друзья, которые всегда казались чрезвычайно напряженными и возбужденными во всем, что бы они ни делали? Проводят ли они долгие часы без сна, потому что они всегда гиперсосредоточены или возбуждены в отношении своей работы? В 1960-х годах польский психиатр и психолог Казимеж Добровский ввел понятие о том, что высокая одаренность или интеллект связаны с психологической и физиологической перевозбудимостью, иначе называемой ПВ, чаще всего это внезапная повышенная энергия по отношению к определенной ситуации или теме. Она проявляется по-разному, например, в виде соревновательности, навязчивой организованности, навязчивой болтливости, импульсивного поведения и другие. Прискорбно, что учителя и родители относятся к этим ПВ как к проблеме. Умных учеников и детей часто неправильно определяют или наказывают из-за неосведомленности об ПВ. как показывают исследования университета Кебанг Кебангсан, Малайзии. Одаренным ученикам, которых часто называют проблемными из-за их интенсивного поведения, следует оказывать помощь и понимание того, как справиться с их перевозбудимостью. Номер пять. Они слишком много анализируют Вы когда-нибудь восхищались кем-то за его интеллект, но замечали, что он всегда склонен к чрезмерному анализу вещей? Так вот, это стремление к анализу, скорее всего, имеет тесную связь с их интеллектом. Эта склонность к чрезмерному анализу может быть связана с теорией гипермозг, гипертела, предложенной Рут Карпинский и ее коллегами. Эта теория связывает чрезмерную аналитичность с психологическими и физиологическими перевозбуждениями «Добровски». Эти психологические ПВ вызывают у вас стресс, а физиологические ПВ возникают как реакция на этот стресс, поэтому в результате часто возникает чрезмерная аналитичность. Допустим, вы получили негативное замечание от близкого вам человека, который, будучи умным и обладая повышенной возбудимостью, может чрезмерно анализировать замечание, вызывая физиологические ПВ в виде реакции организма на стресс, что означает еще больший стресс и беспокойство. Они могут творчески представлять себе все сценарии и подразумеваемые смыслы этого комментария, в то время как другой человек может пожать плечами и пойти дальше. Номер шесть. Они могут стать суперстрессоустойчивыми. Здесь нет ничего удивительного. Этого давно следовало ожидать, верно? Все эти дополнительные анализы, в конце концов, должны были привести к этому. Часто говорят, что умные люди — одни из самых больших тревожников. Нет, ни воинов. Но учитывая весь стресс, через который они прошли, их тоже можно назвать воинами. Исследования Карпинского лишь дополняют эту идею о том, что те, кто имеет высокий IQ и, вероятно, проявляет перевозбудимость, часто страдают от стресса. При психологических ПВ люди часто размышляют и испытывают стресс по поводу определенных ситуаций. Поскольку физиологические ПВ возникают в результате реакции организма на этот стресс, при взаимодействии этих двух факторов могут возникнуть как физиологические, так и психологические дисфункции. Стресс, стресс, стресс. Правда в том, что чем больше вы думаете и размышляете над какой-либо идеей, тем больше вы можете думать о негативных сценариях или проблемах и, следовательно, испытывать стресс по этому поводу. Мы надеемся, что смогли дать вам представление о некоторых способах выявления коварства ума. Созвучны ли вам какие-либо из них? Оставьте комментарий ниже и не стесняйтесь делиться своим опытом и мыслями. Если это видео показалось вам интересным, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделиться им с теми, кто все еще озадачен испытаниями и бедами интеллекта. Не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать кнопку уведомления о новых видео. Как всегда, супер спасибо за просмотр!